Студенты. Рада вас приветствовать на церемонии награждения лучших китайских центров Республики Татарстан по итогам 2018 года. Я хотела бы представить в начале в этой торжественной церемонии участников генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уинси. Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Чанвей. Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Латы Павлинарная. Декан Высшей школы международных отношений и востоковедения. Институт международных отношений Казанского федерального университета Хабибулина Миркамина. Заведующий кафедры алтаистики китай ведения, директор Института Конфуция с русской стороны Олег Первый Директор Института Конфуция с китайской стороны Казанского федерального университета Иян Пинь. Декан факультета иностранных языков Филобушского института Казанского федерального университета Сибгатульна Альфия Ашрафулов. 132 школы Осипова Ольга Андреевна. Для торжественного слова мы приглашаем консула Китайской Народной Республики в Казани Уиньцинь. Боже, Гитан, Светович, Скардиров, Рекламации, дорогие студенты, мы очень рады, что сегодня встречаться с вами. И сегодня значит, у нас краткая такая церемония, скромный подарок для институтов международных отношений, для поддержки преподавания китайских языка и изучения Китая. Наверное, присутствующие здесь, э, особенно большинство изучают китайский язык. Вы уже слышали, что именно Патруса вчера, да, что в Китае торжественно отметили 40-летнюю юбилея, политики, реформы и открытости. Это очень важное событие для Китая, потому что в течение 40 лет Китая изменился очень сильно. И, э, похоже, мне хотел бы вам немножко рассказать после этой церемонии вручения подарков. И сегодня также присутствовали вот э, из школы, которые тоже говорили китайский. Я очень рад. Я очень рады, что в Татарстане больше-больше студентов начали изучать китайский язык. Я всегда говорю, это очень мудрый выбор изучение китайского языка. Потому что китайский язык не только рабочий язык, как русский язык в э, организации Объединенных нации. Да? И самое важное, что Китая уже стал очень влиятельным государством в мире. И у нас такое большое население почти в 10 раз больше, чем Россия. Но территория у нас два раза поменьше. И поэтому и Китая, и Россия – великие государства. Китайский народ и э, российский народ – великие народы. Мы очень рады, что именно э, Россия – это как великие, по сосед для нас. У нас хранится более 4300 э, километров между нами. Это самая длинная граница во всем мире. Мы очень рады, что вот такая граница уже стала граница мира, границей дружбы, границей сотрудничества. И э, между лидерами двух стран сражились очень тесные связи. Я имею в виду представителя Гайдар Си и Владимир Путин и ежегодно совершают взаимные визиты. В этом году 5 раз они провели встречи, и в следующем году тоже э, планируются взаимные визиты. Это именно благодаря стратегическим руководствам, высшего руководства э, двух стран, отношения между двумя державами очень стремительно развивается, и мы поддерживаем друг друга э, на международном арене и у нас значит, вот есть общая позиция и точки зрения по многим важным международным вопросам. Вы, наверное, тоже хорошо знаете, как где вы, в Институте международных отношения, помните, что обращают большое внимание на эти вопросы. И э, торгово-экономическое торгово, э, торгово сотрудничество тоже тесно между нами. Честнее, честнее. В этом году товарооборот превысит 100 миллиард, миллиардов американских долларов. Это же рекорд. Но у нас есть еще другая цель. Это 200 миллиардов долларов. Мы считаем, что эту цель мы обязательно значит, достигнем. Э, э, а региональное сотрудничество является важной частью сотрудничества в отношениях двух государств. Наше генконсульство открыто по Казани. Это тоже свидетельство, что региональное сотрудничество очень важная часть, а то, зачем нам надо здесь открывать. Да? И мы же являемся шестым, шестым генконсульством в России надеемся, что в будущем вариантов еще побольше в России, потому что Россия теперь более и еще некоторые, многие субъекты еще значит вот только посольство. а то очень неудобно. и поэтому думаю, что китайский язык для вас будет значит вот как-то проявлять свои таланты, значит, вот, можно многих в местах можно употреблять китайские и, и, и требуют и даже сейчас, потому что мы так встречались с китайскими делегациями, которые э, приезжали в Казань, они тоже, значит, иногда к нам на такой вопрос, как можно найти хороших переводчиков китайских дипломатов, мы говорим, что здесь есть и э, КФУ готовит большое количество студентов, которые изучают китайский язык. И еще туристы здесь. Больше и больше туристов приезжают в Казан. Казан как третья столица туристов после Москвы и Петербурга. И вот это больше и больше китайцев сейчас уже узнали. И поэтому думаю, что в будущем время туристов из Китая непременно больше и больше. А у вас комитет по делам туризма Татарстана, они постоянно с нами связываются и мы тесно затрудничаем, чтобы в будущее время как больше привлекать китайский туризм, посетить Казань, республику Татарстана. Самое важное, открыть приморье из Казани с городами. Китая, и поэтому вот такая перспектива сотрудничества между нами очень светлая и поэтому мы надеемся, что кто-то из вас в будущее время значит, вот, будет работать в Китае как дипломатами, потому что институт международных отношений это как калиберия, подготовки дипломатов и поэтому я уверен, что в будущее время кто-то из вас обязательно будет цифромат у Китая. Э, э, а у нас вот такие э, скромные подарки, это как э, представляет нашего такого сердца, нашего души. У нас э, в Китае по говорят, наверное, вы знаете, это Чин Чинджо. Э, По-русски можно сказать, переводить. Это да. не торгов подарок, было? а торгов внимание. Наверное, так, да? С этой стороны. Почти Прямо так. <связано> да. И э, спасибо. Чуть-чуть попозже мы еще обращаемся. Да. Спасибо. Передаем слово проректору по внешним средствам Казанского федерального университета Латыпову Ленарда Ильич. приветствую всех собравшихся очень рад видеть вы наши близкие друзья говорить о Китае я могу долго, потому что я ребенок СССР родился в СССР воспитывался в СССР и у нас всегда в Советском Союзе говорили самые наши верные браты это Китай и все время ориентировали Китай вот это, это надолго вот и поэтому Лишний раз убеждаюсь, что это действительно так. Вот, и наши отношения очень сейчас важны. Вы, это, это видите, ребята, все институт международных отношений. Я уже немножечко с точки зрения международных отношений. Э, наши отношения с Китаем, они, ну, как мне кажется, они достаточно сейчас крепкие. Притом это в динамике все. Там Не думайте, что все так легко и просто, потому что у каждой страны есть свои интересы у каждой своей страны есть экономические интересы, но тем не менее удается найти общие платформы. Ну, одним из показателей, вот, например, от нашего, как страны взаимодействуют друг с другом, берите Совет Безопасности ООН. Это осталась единственная площадка, которая так или иначе регулирует отношения между странами. Все остальное все размыто. Все нарушено, все порушено. Э, практически ну, очень мало осталось каких-то ориентиров. Поэтому очень большая степень недоверия стран к другу. У нас степень доверия большая. Вот на этом многое строится, потому что вот по культуре китайской, по нашей культуре самое главное – это доверие. Вот это вот доверие оно существует, оно между двумя лидерами страны, не только лидерами, но и бизнесами, и э, дипломатами. Вот, наш уважаемый дипломат, а, а, все представители генерального консульства – это опытные дипломаты они могут сказать, что, по все строится на доверии. Когда начинаются переговоры, строятся отношения. Доверие и правила игры. Вот у нас есть и доверие, и определенные правила игры, где мы оговариваем, как говорится, что мы делаем совместно. Вот я говорил про площадку Совета Безопасности. Вот посмотрите, кто блокирует решение России. Кто выступает против, а кто выступает за, или воздерживается. Вот китайская делегация, она неизменна. А это, я 12 лет в США работал дипломатом, я знаю, и был там, в ООН, и, на, и в нашей представительстве видел, как это все там смешается. Но ну, вот, Китай неизменно у нас там один из это, это стран, которые поддерживают. Или поддерживают, или бушит. просто тогда воздерживается при голосовании. Это показательно не на словах показатель, а на делах. Нам такая поддержка очень нужна, очень нужна. Потому что вы знаете, что накладываются постоянно санкции, уже не знают, что выдумывать, какие-то новые санкции, санкции. В то время как история показывает, что такие страны, как Китай и Россия, они никогда не ломались под санкциями. У Китая тоже куча санкций и была, и страна прекрасно развивается. Вот. И еще одно уж доказательство, вот э, в Китае есть очень хорошее, э, у них правило continuм. То есть у них э, нереволюционные, вот скачкообразные эти движения, у них идет континуум развития, континуум реформ. Вот вы сказали, господин после 40 лет, 40 лет это очень мало. Но сколько сделано? Сколько Это, это страна, которая сейчас, э, ну, я полагаю, что если все посчитать по-нормальному, и у американцев и у вас то у вас сейчас экономика наравне с американской, а скоро и выше будет. Выше, понимаете? Это трудолюбивый народ. Очень трудолюбивый. Вот едешь по Китаю, ребят, кто-то в Китае был, ну, в провинциях китайских, вот едешь по дороге, вот там все возятся на полях, все работают, все. Очень трудолюбивый народ. Народ непритязательный, терпеливый такой. И вот постепенно, постепенно, реформами, без скачков, без рывков таких вот, хотя такие попытки были, но. Опыт показывал, что вот, пожалуйста, притворяет свою идеологию под руководством коммунистической партии. Я сам коммунистом был, и не скрывает, и считаю, что это, это, ничего плохого в этом не было. Идеи очень хорошая, и лишняя доказательство, что, как говорится, идеи Владимира Владимировича Ленина, который был студентом Казанского университета, они, они живы и плодотворны. Вот. Но я не об этом Я просто говорю об удивительной стране. Это удивительная страна. Китайский язык, не зная китайского языка, китайская живопись не, не, не поймешь, ни китайскую культуру не поймешь, ведь это да, вот это вы, вам страшно повезло, что вы занимаетесь а, так, таким чудесным делом. Чудесным делом. Вы будете всегда востребованы. Вот говоря о картинах, вот, ну, китайские картины увидели, наверное, да, классические, вот живопись там природой, да, вот моя глубокая версия. не зная китайского языка, до конца этого не поймешь. Потому что китайский язык – это все-таки вот письменность, это диаграмма. Поэтому изучайте китайский язык, изучайте культуру, политику, экономику нам еще долго-долго, я думаю, навеки, пока эта вселенная существует, с китайцами, с китайской республикой, с народом китайским дружить и вместе взаимодействовать. Спасибо. Всего вам декану Высшей школы международных отношений э, и высоковетней института международных отношений Казанского федерального университета Тубикулина Евгения Добрый день. Во-первых, позвольте сказать добрый день вам, господин генерал представитель ген Китайского Казани, уважаемый уважаемые гости, которые сегодня здесь с нами, директора школ, представители школ, наши коллеги, которые... Работать не рук, чтобы именно китайский язык, китайская культура Вот так была любима, наверное, в стенах нашего университета Ну и, конечно, добрый день вам, наши студенты Без которых бы не состоялась и эта церемония не состоялся, бы, не, бы и, э, не состоялся бы наш результат, к которому мы сегодня пришли Для нас сегодня большая честь Здесь, в этом институте Принимать, может быть, эстафету А может быть, звание лучшего из в китайского ведения Республики Республике Татарстан. Для нас большая гордость идти в ногу со временем, с требованиями и добиваться таких успехов. И если мы сегодня здесь, а это очень, наверное, символично, да, подводить эти итоги в декабре, действительно в конце года. Если мы сегодня здесь и вы говорите, что мы достигли этих результатов, наверное, это показатель того, что мы все вместе идем правильной дорогой. Вы, наши дорогие студенты, наши уважаемые преподаватели, вы, наши гости, которые поддерживаете нас. В нашем деле, в деле образовательном. И для нас действительно этот год был очень показательным, очень трудотворным. Я уже не буду говорить о том, что количество студентов, изучающих китайский язык на различных направлениях, а у нас всего 22 направления в институте, и 12 из них уже реализуют китайский язык, как первый восточный, как первый иностранный. Для нас было достаточно символично и очень важно, что именно в этом году мы получили лиц лиц лиц лицензию на образовательную магистерскую программу. Теперь мы сможем набирать студентов и в магистратурную по высоковедению африканистики. И одной из первых программ будет как раз программа по китайскому языку, китайский софт профессиональной сфере. Мы понимаем, что эти отношения, которые развиваются Позор Федорович сегодня тоже подчеркнул, очень динамично и очень благотворно, требуют специалистов, переводчиков, специалистов в области экономики, в области истории, языка. И я думаю, что вы, наши уважаемые студенты, в перспективе будете именно теми, кто будет продолжать эти хорошие отношения. Вы будете вспоминать сегодняшнюю встречу и говорить, а, так это же было еще тогда, а мы сегодня пришли к этому, и, возможно, уже, будучи дипломатами, работающими в Китае или в других странах, будете приходить и делиться своими опытами, своими успехами. Поэтому для нас это действительно очень приятно, очень горделиво, мы гордимся. Спасибо вам, господин генеральный консул, за то, что а, вы позволили нам называться лучшим центром. А, я думаю, что мы постараемся держать эту эстафету и не упускать ее, и на следующий год, и мы, то есть, в нескольких лет. Я хочу поблагодарить директоров школ, которые всегда работают с нами в большой команде, в дружной команде, потому что... Образование, оно неразрывно, оно начинается с детского садика, когда оно начинается в семье, продолжается в детском садике и растет до университета, и благодаря вам, вашим выпускникам, наши студенты имеют возможность еще больше развиваться, еще больше развивать свои компетенции. И э, со своей стороны хочется отметить, что мы будем делать все возможное, максимально все возможное, чтобы не теряйте софету победителей, чтобы стараться быть лучшими, чтобы готовить лучших специалистов. Ну и надеемся, что ваша поддержка. Вы будете с нами всегда рядом. Для нас это действительно большая честь, достоинство. И хочется вас поздравить также с наступающим Новым годом. Я знаю, что у вас у нас станет позже, но один перетекает в другой. Пожелать вам, вашим семьям здоровья, процветания, чтобы у вас все было хорошо. И в карьерном росте, и в семьях это тоже очень важно. И вас, студенты, также поблагодарить за вашу работу, пожелать вам ни пуха, ни пера сессии, которая для многих начнется вот только-только первый раз в жизни, чтобы у вас тоже все получалось. Спасибо вам большое. Слово передаем заведующей кафедры Алтаистики и директору Института Конфекции с русской страны, Алиберва Афиэрфис. Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые гости, уважаемый генеральный консул, уважаемые представители генерального консульства Китайской Народной Республики. Мне очень приятно, что сегодня в таком ну, достаточно большом зале, у нас собралось так много, все студенты, которые изучают Китай, изучают китайский язык. Я думаю, что сегодняшняя лекция, которая затем последует после торжественной нашей церемонии, станет... Она даст вам новые знания, новые возможности, новые сведения о российско-китайских отношениях, о Китае, о тех реформах, которые сейчас происходят в Китайской Народной Республике. И я сейчас от имени директора Института Конфуция хотела бы поблагодарить Генеральное консульство за ту поддержку, за за ту поддержку, которую они оказывают для развития вообще китайского направления во всем Казанском федеральном университете, не только вот в Казани, но и в Елабужском институте, за, тех, за те мероприятия, которые мы проводим совместно. И я надеюсь, что в новом году... У нас будут новые интересные проекты, и мы от имени директора с российской стороны, от имени директора с китайской стороны, я хотела бы сказать, что мы сможем достичь новых успехов, новых результатов в новом учебном году, в новом календарном году. Еще раз спасибо. Ну и сейчас хотелось бы все таки предоставить слово молодежи. И сейчас хотелось бы пригласить студентку четвертого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Томпиру четру Субтитрыal <плод> 正式開關了我們對中俄關係正在加強非常高興我們也希望兩國合奏能帶來新的就業機會我們的學生將成為真正的專業人士代表著代表著我們學院對您的支持 表示深深的协议我们真深的希望并相信我们的学生在学习中文方面得到高的成绩我们也希望我们的学生将为汉有发展和普及做出贡献谢谢大家 А теперь мы начинаем церемонию. Для вручения подарков приглашаем заместителя Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Ченвея, А также приглашаем директора 132-й школы Осипову Ольгу Андреевну. Аплодисменты еще раз. Памятная фотография. Сейчас для вручения приглашается директор 183-й школы. Ага, она подошла. А, Галинова Светлана Асхатмана. Еще раз. Аплодисменты. Теперь для вручения приглашается генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Уин Цинь. Приглашаем на сцену декан факультета иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета Сибгатульну Альфию Ашрафуловну. Также вручается подарок и фотография. Далее вручается подарок Центру Синология. Альфеор мы, наверное, пригласим на сцену вместо нашего я самая большая коробка. Если большой возьми, Спасибо. Спасибо. Я хочу еще раз поблагодарить вас, господин генеральный консенсор, за все то, что вы делаете для нас. Ведь это не только подарки, которые сейчас, а это поддержка во всех мероприятиях. Вы всегда с нами, и поверьте, и для наших студентов, и для нас лично, для всех это очень большая честь. Когда вы э, со своей позиции всегда поддерживаете нас, и наших филологов, и наших дипломатов, и наших историков, и поэтому мы хотим вручить вам благодарственное письмо, мы надеемся, что оно найдет место в вашем кабинете, и даже если вдруг так получится, что судьба вас уже перенесет в другие страны, вы будете работать там, пусть это будет небольшим напоминанием того, что мы э, благодарны вам. До окончания вот всех дней и всегда будем с вами в вашем сердце, надеюсь. Это вот небольшое благодарное а, письмо, спасибо, которое мы а хотели вам вручить. Я спасибо. буду сохранять вечно. А, спасибо. Мы рады, что это всегда, поэтому наши всегда открыты. Спасибо.